Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Серия видео про черный понедельник и вторник апреля 2018 года. Что произошло, какие причины, что делать, я уже в принципе рассказал. Сегодня заключительное видео связано с тем, что то, что происходит, это носит такой некий эмоциональный характер и а связано в первую очередь с ожиданием введения санкций. Санкции, которые могут быть введены Америкой, да, то есть там аналитики разделяют их на две составляющие. То есть, первое. Это некие протекционистские меры администрации Трампа по защите местных американских производителей от российских. От кого от российских производителей защищать? Естественно, не от АвтоВАЗа, да? То есть, потому что АвтоВАЗ американцы после край покупать вряд ли будут. От кого защищают американцы, от каких российских производителей защищают локальный рынок американцы? Это от производителей металлов. Цветных металлов черных металлов, почему это происходит, потому что рубль ослабел, соответственно, затраты в валюте в России очень серьезно сократились. А электричество и другие там, затратные составляющие производства цветных и черных металлов, металлопроката России находится в России находятся все равно, по сравнению с мировой экономикой, достаточно, на достаточно низком уровне. И поэтому даже несмотря на то, что есть тр серьезные транспортные издержки на доставку этих металлов из России в Америку, все равно российским компаниям это выгодно, и они получают большую маржу. И, соответственно, если посмотреть, что происходит, то санкции накладываются, наложились там, на алюминиевую компанию, чтобы алюминиевых производителей. В принципе, следующим шагом может быть некие такие движения в сторону производителей черной металлургии, да, то есть и металлопроката. Это в первую очередь там так называемый лист наблюдения ставится НЛМК, Северсталь, то есть по ним тоже в какой-то степени может быть подобного рода удар нанесен. Но опять-таки это больше касается неких таких протекционистских мер Соединенными Штатами Америки с целью защиты своих производители, которые, в принципе, Трамп говорил в своей предвыборной кампании. Да, то есть он говорил, что он восстановит производство на территории Соединенных Штатов Америки. А второе, вторая градация санкций, которая может быть наложена. Да, то есть сейчас там люди паникуют, говорят, что вот в Конгресс внесли на рассмотрение законопроект о введении ограничений на покупку российских УФЗ. Но здесь я просто выскажу такое мнение, что накладывать ограничения на покупку ОФЗ – это в принципе там, закрыть возможности финансирования России какого бы то ни было. Да, можно принципиально это сделать, что-то где-то кого-то за что-то наказывать, но это самая крайняя мера, да, когда компания, ну, то есть даже не компания, а государство не может получить рефинансирование где бы то ни было если даже это ведут, то тогда очень большой вопрос, а если есть страны, которые ведут себя хуже России, но которые просто в наглую проводят ядерные испытания, осуществляют ядерные взрывы на своей территории типа Северной Кореи, которые игнорируют ситуацию там, в лице Ирана своей ядерной программы. Как в США тогда будут давить на эти компании, ну то есть на эти государства, если они вообще по полной прессанут Россию? Но с другой стороны, опять-таки, вот это вот создание бурной активной деятельности работы, оно должно осуществляться, потому что все-таки вроде как Америка – это выборная демократия, и республиканцев выбирают, и демократов. То есть, буча должна быть. Буча должна быть в Конгрессе, буча должна быть в Сенате. Что-то должен по этому поводу высказывать еще и администрация президента, и поэтому движение будет. Законопроекты вноситься будут. Они могут даже приниматься на каких-то уровнях, или в нижней палате могут быть приняты, или в верхней палате будут приняты. То есть активная деятельность для того, чтобы вроде бы как наказать Россию, погрозить ей пальчиком, она обязательно будет, и конечно же она будет добавлять нервозности в ситуацию с российским долгом, в ситуацию с рублем, в ситуацию с российскими активами. Поэтому здесь надо иметь две составляющие. Ну, понимать, что происходит и причины, почему это происходит, ну и как минимум под рукой иметь хорошего финансового советника, да, который сможет подсказать, каким образом диверсифицировать портфель, захеджировать свои риски и на чем в этот момент можно заработать. Соответственно, на чем заработать, смотрите в предыдущих видео. Не покупайте валюту вы сейчас по 65. А дождите 60 рублей, ОФЗ продавайте 30-40%, Перекладывайтесь. просто будет рублевый кэш для покупки долларов по 60 рублей. Такие четкие, конкретные рекомендации, без воды. Некую затравку оставил по поводу того, что в ближайшее время будет такой мини-курс по поводу, как заработать в кризис. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Задавайте вопросы, будут интересные вопросы, запишу дополнительное видео. Хорошего всем дня и удачи!